Присаживайся Ты нашел в Минске рай У тебя шла игра Вы были в топ-3 Ты забивал Бате Брестскому Динамо Ты забил нам Только не говори, что ты не виноват. Это оскорбляет мой разум. Не нужно помнить стар. Надо развиваться и двигаться дальше. Ну что же, ты прав. Тебе нужен карьерный рост. Ты забил нам дважды. Я сделаю тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться. Кстати, у тебя отличная футболка.